Выполнив все эти действия, мы получим халяву. Ну а перед просмотром данного видео, загляни в описании, там я собрал новые сайты с халявой по CSGO и PUBG. Перед тем как начать, давайте немного уточним. Я не морал моралфак, не абсолютно похуй на мнение и чувства посторонних людей. Меня волнует только моя жизнь не жизнь моих родных не близких мне людей. Не поебать на такую вещь, как совесть. Ну а теперь начнем. Aliexpress. На самом деле вы не представляете, какие бабки можно рубить с помощью данного сайта. Тут дело даже не в возврате за товар, а элементарной перепродажи уж там я сам немного борижул вейпами с Алика, продавал их с 70% надценкой. Но сегодня речь пойдет не об этом, а о скрытых товарах на Алике. У меня, кстати, уже было одно видео на эту тему, если не видели, советую его посмотреть. Итак, почему же именно скрытый товар? Все просто. Если в случае с Палью мы можем проебать спор, да, такое тоже может быть. Или вернуть не полную стоимость за товар, к примеру, 30%. Со скрытым товаром все гораздо проще. Тут стопроцентный возврат, причем полный суммы. Как же выглядит скрытый товар на Алике? Примерно вот так. На данном скрине мы видим шнур, который продают за 1600 рублей. При этом зачем-то шнур имеет цвет. Если с длиной понятно, то цвет вызывает подозрения. не правда? А все очень просто. Оказывается, это не шнур, а кроссовки Nike. На скрине мы видим, что цвет кроссовок можно выбрать как раз таки по этим номеркам. А длина это на самом деле размер обуви. Но Вирки, как ты понял, что это скрытый товар? Да блять, изи хлопец. Тематический групп, который специально находит и постят скрытый товар, вк просто дохуище две группы которыми я пользуюсь скину в описании кстати наверки а какая выгода данным группам постить скрытый товар и не наябывать опять же все просто в посте они указывают реферальную ссылку а это значит что если ты закажешь скрытый товар или палли по их реферальной ссылке им капнет немножко денежки. а теперь представь что таких как ты в группе по 5 тысяч человек ну как охуеть да да поэтому группам нету смысла пиздеть на наябывать они имеют с свою прибыль Иди Единственным, кто и остается в минусах, это продавец скилтого товара. Стоп, стоп, стоп, пиздюк. Куда ты побежал, я еще не закончил. Не вздумайтесь заказывать весь скрытый товар из группы без перерыва. Иначе бам на Алике вам обеспечен. Почему? Да потому что Алик спали. Что-то тут не так. Уж слишком часто он споры выигрывает, да и тикстас, и причины все похожи. Поэтому, чтобы Алик не спалил, вам нужно. А что вам нужно, вы узнаете, как только видосик наберет 100 лайков. Также не забывай подписываться на канал, жмяк на колокольчик. И... heat.